Вросший ноготь – лечение в домашних условиях. Неправильный уход за ногтями, слишком узкая обувь ведут к развитию такого заболевания, как онихокриптоз, известному в народе как вросший ноготь. В большинстве случаев ноготь врастает в большой палец ноги. Многие из тех, кто столкнулся с этой проблемой, не осознают всей сложности болезни, не предпринимают меры по ее устранению и обращаются к специалистам только тогда, когда глубоко… Ноготь вошел в кожу на пальцы и образуется воспаление или нарыв. В таких случаях без хирургического вмешательства обойтись практически невозможно. Не допустить осложнений и прогрессирования болезни можно на ранних этапах, когда появляется легкий дискомфорт в области пальца, а при надавливании на кожу возле ногтя ощущается незначительная боль. В этом случае болезнь можно остановить в домашних условиях используя простые и проверенные способы народной медицины. Однако нужно помнить, что они будут эффективны только в начале болезни. Вот несколько рецептов. Алоэ. Один листок алоэ промыть и измельчить до однородной кашицы. Наложить ее на ноготь, обернуть полотенцем, надеть теплый носок и оставить на ночь. Утром смыть кашицу с пальца и попробовать приподнять вросший ноготь, чтобы обстричь. Если размягчить его не удалось, можно повторить процедуру. Соленые ванночки. Для приготовления понадобится 1 столовая ложка поваренной или морской соли. Развести в теплой воде и опустить в нее ноготь на 15-20 минут. Такую процедуру рекомендуется проводить один раз в день в течение 3-4 дней. Вода поможет размягчить кожу вокруг пальца, а соль уменьшит воспаление. Снимет отек, сделает ноготь мягче мыльная ванночка, небольшой кусок мыла растворить в горячей воде и опустить в раствор ноги на 20 минут. После процедуры их нужно высушить и обработать любым дезинфицирующим средством. Затем нужно постараться немного приподнять ноготь и положить под него кусочек стерильной ваты. Такое действие поможет выросшему ногтю выйти из кожи, уменьшить боль. Делать такую процедуру нужно до тех пор, пока можно будет обстричь края ногтя. Лук и мед. Чтобы приготовить такой компресс, нужно взять небольшую луковицу, измельчить в блендере, смешать с одной чайной ложкой меда и нанести на ноготь на 8 часов. Смыть кашицу и попробовать приподнять края ногтя. Если размягчить ноготь не удалось, можно повторить процедуру. Такой компресс не стоит делать при наличии ранок на коже. Когда же следует обратиться за медицинской помощью? От лечения вросшего ногтя в домашних условиях нужно отказаться, когда народные средства неэффективны или болезнь прогрессирует, ноготь глубже входит в кожу пальца, при этом человеку больно ходить. За помощью к врачам также нужно обращаться, если произошло инфицирование, есть гнойное воспаление, повышается температура, боль становится пульсирующей и невыносимой. В этом случае лучше обратиться к специалисту, который проведет соответствующее лечение. На этом все, надеюсь видео было вам полезным. Если понравилось ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И до следующего видео.